Лингофонная система для изучения иностранных языков аудиториум это эффективное преподавание и эффективное обучение. Знание английского, испанского, китайского и ряда других языков из разряда дополнительных возможностей переходит в разряд основных. Скоро буквально каждому человеку на Земле будет необходим иностранный язык. Аудиториум создан для того, чтобы помочь в решении этой задачи. Это современная Информационная технология, которая повышает интерес и вовлеченность ученика в процесс обучения, делая его активным участником. Благодаря аудиовизуальным возможностям мегафонной системы ученик буквально погружается в мир иностранного языка, учится говорить и понимать речь носить. Лингофонная система для изучения иностранных языков аудиторием имеет следующие возможности. Создание групп внутриучебного класса, вывод данных об учащимся, управление базой заданий, презентационных и обучающих материалов, вступление в разговор с учащимся в режиме диалога, Организация аудиодискуссий. Выставление оценок по каждому выполненному заданию и их сохранение в течение всего периода обучения. Перед началом урока преподаватель запускает программу на своем рабочем столе. После запуска программы у него появляется возможность начать новый урок, выбрав тот класс, с которым сейчас он будет проводить урок. Ученики на своих рабочих компьютерах имеют возможность зарегистрироваться. После начала урока у преподавателя есть возможность общаться как со всем классом при помощи кнопок интерфейса первый, второй. Также преподаватель имеет возможность общаться с учениками при помощи текстовых сообщений. У него есть возможность работать как со всем классом, так с группой и индивидуально. Также у преподавателя есть возможность выдавать задания как всему классу, так и одной группе, и индивидуально тоже. Даватель может добавить в задание дополнительный материал с любого носителя, для этого ему нужно нажать кнопку добавить, выбрать нужную папку и вставить тот материал, который он считает нужным для выполнения задания. После этого он может выдать задание которые автоматически появятся на рабочих столах учеников. Задания выбираются из базы заданий. Как создать задание? Преподаватель для создания задания может воспользоваться тем материалом, что уже находится в программе или своим накопленным опытом, аудиофайлами, изображениями, текстовыми материалами. Для создания задания предусмотрено несколько типов сценариев. Изучение материала. Предполагает отправку ученику любого файла, текста, звука, картинки для того, чтобы ученик мог ознакомиться с материалом. Аудиозадание. Предполагает диалог с диктором устно, с записью голоса, либо письменно, как и ввод текста учеником. Имитация. Повторение за диктором фрагментов текста без записи голоса. Текст. Текстовые задания чтения. Чтение вслух и запись голоса ученика. Аудирование. Предполагает запись голоса ученика. Диалоги в парах. Устное или письменное задание в паре без записи голоса ученика. Преподаватель может воспользоваться ресурсом интернет. В этом случае у ученика браузер запустится одновременно с преподавателем и под управлением преподавателя.